всем привет в сегодняшнем видео я расскажу вам как купить лайткоины за perfect money на сайте xhub.io коротко о том что такое perfect money это электронная платежная система для безналичных расчетов в интернете созданная в 2007 году позволяет клиентам оплачивать покупки организовывать прием платежей на своем сайте отправлять и принимать денежные средства заходим на сайт xhub.io Выбираем Perfect Money, купить Litecoin и, кстати, о Litecoin. Litecoin это форк биткоина, пинговая электронная платежная система, использующая одноименную криптовалюту Litecoin, является вторым после Namecoin форком Bitcoin и имеет лишь небольшие отличия от него. Все, что вам нужно знать, это то, что он очень быстрый по сравнению с биткоином. Выбираем почту, кошелек, нажимаем кнопку Далее. Нажимаем кнопку «Оплатить сделку». Попадаем на сайт Perfect Money, Нажимаем кнопку «Сделать платеж». Указываем число с картинки. Подтверждаем платеж. Нажимаем кнопку «Продолжить». Оплата получена. Отправляем средства. Я смотрю свой кошелек. И я вижу лайткоины на своем кошельке. Очень быстро. Баланс пополнен. А это самое главное. И обязательно смотрите, если вы вводите в браузерной строке название. Не перепутайте, чтобы не попасть на сайт зеркала. Также можно посмотреть транзакцию на сайте Blockshare. Мы все видим. Подтверждение. Поддержите видео лайком, чтобы его увидело больше пользователей и познали всю скорость обмена на сайте.